Добрый день. Разберем задачу, бывшую на последнем немецком чемпионате с небоскребами. Задача называется пешеходы. Вкратце условия таково. В сетке в каждом ряду и в каждом столце есть здание в высотности от 1 до 5 в данном случае. То есть на единицу меньше, чем размерной сетки. И одно пустое место в каждом ряду и в каждой строке. На этом пустом месте стоит пешеход. И он, глядя в противоположное число в сторону, а числа на краю сетки, видит столько зданий, чему равно это число. Первая и важная идея из данного соя, то что число с края указывает, что с противоположного края не меньше клеток, занятых зданиями, чем это число. То есть четверка отсюда указывает, что здесь эти четыре клетки точно заняты. Ну, иначе, если какая-то из них пустая, скажем, вот это, то пешеход отсюда, глядя туда, должен видеть четыре здания, но клеток тоже меньше, чем четыре. Ну и аналогично для всех остальных чисел. Тут тоже четыре занято. Для тройки здесь три занято. Для этой тройки эти три занято. И в этом ряду у нас уже образовалось пустое место. Все остальные в нем уже занято числами. Здесь ровно одно пустое. Отмечаем его. Так, для тройки тут три пустых, точнее не пустых. И для этой тройки тоже три не пустых. И для двойки 2. Сверху не пустых. Итак, дальнейшее пока с пустыми не ясно. Поэтому станем решать, как будто обычно небоскребы. Но помню, что число 4 не с края, а с пустого места. Соответственно, эта четверка что здесь один или два, здесь два, три, 3, 4, 4, 5. Важно, что эти три, четыре относятся не к этой тройке. Точнее, эта тройка их, их уже точно не видит. Она где-то ниже. Для этой четверки тут один, два, один, три, один, четыре, пятерка на последнем месте. На одном из последних. Эта двойка указывает, что здесь 2, 4. Тут, соответственно, 1, 3. Ну и тут должно быть больше, чем тут. То есть тут 3, 4, 5. Если это единица в этом ряду, только здесь. Двойка только здесь. А, тройка означает, что здесь 1, 3. 4 и для пятерки только две последние клетки да, вот эта тройка стоит либо здесь, либо здесь тут возможно пустые места отмечают поэтому пятерка здесь быть не может тогда это будет точно меньше чем три видимых здания из, из любой из этих клеток значит пятерка точно на последнем месте соответственно выше 4 тут 3, а здесь у нас остается тоже 5 Прекрасно. Пятерка уже в этой строчке не в первой клетке, а в этой, в этой или в этой. Отмечу их немножко. Но заметим, что пятерка в этой клетке означает, что пустая первая либо вторая. И тогда она точно пятерка не далее, чем вторая от пустой клетки. Значит, здесь она стоять не может. Пятерка в этой клетке означает, что пустая, которую мы отметили, одну из этих двух, она в этой клетке. И тоже тройка из этой пустой не наблюдается. Значит, пятерка ровно вот здесь. И чтобы наша тройка видела три здания, учитывая, что пятерка в этой клетке, она должна стоять как бы с перо, с пустого места. Два других, соответственно, заполнены. Отмечаем этот ряд как заполненный. Пустое место для второго ряда только здесь. Тут тоже заполнено. Значит, пусто здесь. Заполнено. Пусто. Угу. Для этой тройки пятерка на втором месте быть не может. Она только внизу. Угу. Во втором ряду для пятерки место только вот здесь. Ну и раз, два, три, четыре. Последняя пятерка может стоять только вот тут. Теперь остались простые небоскребы, даже чуть более простые, поскольку каждое число не с краю, а с пустого места. Должно быть начинаться, но решим ее. Единицы в этом столбце уже есть. Значит, данная тройка начинается 2, 3, тут 3, 4, тут 4, 5. Пятерка уже реализована. Значит, 4, 3, 2. Тут 1, 3, но 1, 2 уже есть. Значит, 3. двойка начинается отсюда значит тут 24 но двойка уже есть и тройка есть в этом соответственно только четверка тут может быть 13 но для этой тройки она должна быть видимо тут тройка 12 для этой тройки 12 тут может быть от двух до четырех внутри 4 уже заняты значит здесь ровно 21 Осталось только 4. В этом ряду осталось только 1. Тут 1, 3 уже есть. Значит, тут только 2. Тут, соответственно, 4. 1, 3, 4 осталось 2. Раз это двойка, видит, начиная с двойки, то тут должно быть меньше двойка, то есть единичка. Внизу осталось 3. В вертикальном ряду только 1 осталось. 1, 4, 5, 3, 2. В этом ряду 1. 1, 2, 3. И последние четыре. Задача решена.